А Извините, молодой человек. Молодой человек, извините, простите. А ваши родители не кондитеры? А почему тогда вы такой сладкий пирожный?